Хотел, чтобы твои желания всегда исполнялись? Тогда успей поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Успел, поставил? Тогда все твои желания непременно сбудутся. А мы начинаем! Ну что ж, всем добра, ура, игра. Да твою ж дивизию, блин. Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скрэйч, продолжает обозревать и узнавать новое и интересное по игрушечке всеми нами любимый Вальхейм, конечно же. Сегодня я постараюсь рассказать вам о недавно вышедшем э, патче. Ну, как недавно, ребятки, он вышел 25 февраля этого года и внес в игру нек некоторые доработочки и соответствующие изменения, о которых я сейчас пишу тебе поведать, мой дорогой зритель. А поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами По самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Вальхейм. Блин, что-то мокро, пойду-ка я в дом лучше зайду. Да, друзья, и у Вальхейма тоже есть определенная комьюнити, которая старается, выпускает для нас обновления, радует нас фиксами, исправляют баги, лаги и так далее. И это достаточно очень-очень хорошо, потому что в некоторых случаях бывает иногда так, что патчи какого-то приходится ждать чуть не не полгода, а то и а, больше. А тут уже буквально за три недели своего существования игрушечки Вальхейм а, патчи было выпущено уже... Несколько э, штук Точно, ребят, я не скажу, сколько Все Можно посмотреть, да в том же самом э, Стиме, например. Ну и давайте, конечно же, Несколько слов про сам э, Патч. В патче 0.146.8 Есть несколько серьезных Изменений. Самое большое изменение, которое должно порадовать игроков, которые любят играть в кооперативном режиме с друзьями, это исправление некоторых под проблем с подключением. Да, для многих игроков реально была, ребят, проблемой нормально подключаться э, к сети своих друзей и теперь э, разработчики пофиксили эту проблему, немножечко что-то допилили и подключаться должно быть гораздо удобней. Также для пользователей Windows разработчики включили в сборочку а, систему а, Вулкан, которая также может быть выключена на данный а, момент. А вообще, ребятки, я без понятия, что это такая за система Вулкан. Сам я не пользуюсь. Я думаю, можно все дело. Погуглить и проверить Просто, ребят, цитирую информацию прямо-таки из источника э, Steam Об изменениях, которые добавили нам разработчики Да, и порадовали нам, нас новыми э, фиксами Данное, ребятки, добавление поможет исправить некоторые случайные сбои Связанные с драйверами графического процессора В общих чертах и понятным, ребятки, языком э, Добавление системы Vulkan позволит пользователям Windows Играть в Valheim гораздо более Производительней, что ли, так сказать Да, ну то есть у вас игрушечка на винде Будет идти теперь гораздо а, Быстрее с этой, с поддержкой Этой а, системы Также, ребят, пофиксили проблемы, связанные с Крашем игры, или же со Случайным выходом из игры а, Если вы нечаянно нажали на Alt-F 4. Да, раньше у нас, значит, были какие-то, видимо, проблемки да, с этой всей системой, то, что у нас очень много данных пропадало. Теперь же этих проблем станет гораздо меньше, и вы всегда а, при краше сможете вернуться к тому месту, с которого начали. Вроде бы это так должно работать на самом деле, но хрен его знает. Про -по Потестируем, друзья, узнаем со временем. Еще очень одна интересная, ребят, заметочка по поводу исправления. Да, она мне очень нравится. Немножечко внесены были некоторые исправления в баланс а, боссов, чтобы сделать их немножечко а, сложнее, потому что, как заявили сами разработчики, что типа а, игроки боссов сливают слишком быстро и надо бы немножечко их прокачать. Я, если честно, эту идею поддерживают целиком и полностью, потому что боссов убивать в этой игрушечке было очень легко, особенно а, при том, знаете, количестве контента по убийству боссов, который уже имеется на данный момент, да, во всех разных источниках, сами знаете, в каких, да, поэтому, ребят, я поддерживаю эту инициативу. Боссов надо усиливать и гораздо жестче делать, для того, чтобы было все-таки интереснее их убивать. А то, значит, пришел, а, пару пинков дал, значит, босс свалил, слился, и идешь дальше заниматься своими делами. Это, ребят, не дело, да, боссы должны быть жесткие. Ну и небольшой списочек более мелких изменений, ребятки, он тоже так представлен будет сейчас перед вашими глазами. А, исправили, ребятки, не, а, некоторые ошибки при создании а, предметов. Раньше, ребят, была ошибка связанная с гарпуном какая-то, да, очень критичная. Ее теперь пофиксили. Исправлен игрок Ракдол. Если честно, не знаю, ребят, кто это такой вообще, но я думаю со временем дойду. Но вот такая вот информация. То есть что-то там с этим парнем а, поправили. Дополнительная информация по усилению боссов. Усилили боссов, начиная с массы костей, то есть боны масс, а мордора усилили и Яглута тоже усилили, ребятки, это три последних а, босса у нас, получается, третий, четвертый и пятый, то есть борьба с ними теперь будет гораздо более сложной. Так ли это на самом деле? Постараемся на стримчанском или сегодня, или как-нибудь еще, ребятки, протестить, поэтому, ребят, заходите почаще к братишке Скрэчу, он также стримит в Альхим, там прогрессик у меня гораздо а, больше, чем здесь на видосиках, поэтому, ребят, жду всех на, на стримах. Там мы будем уже тестировать все эти нововведения по факту. Дальше из изменений. Боссу Модеру поправили немножечко э, звуки. Теперь вроде бы как он должен звучать немножечко э, иначе. В каком-то томпстоне пофиксили исчезающие надгробные э, плиты. Если честно, я еще, ребят, до этого момента не доходил. Но знайте, что это тоже э, есть. В общем, в этом фиксе переделали очень много звуковых э, файлов. Изменен звук на доменной печечке и на, на вращающемся к. А, общая настройка положения карты сохраняется теперь для каждого а, мира. Я так понимаю, когда мы нажимаем на буковку М, давайте подтестируем сейчас, да, общая настройка положения а, карты. Это, ребятки, пункт немножечко мне непонятен, что имели в виду разрабы, сказав об этом, я, если честно, так и не понял. А, но, видимо, смысл в этом какой-то есть знать. Если вдруг кто-то более детально заметит эту проблему, пишите, ребятки, как же, конечно же, в комментах. Будем с вами знать наверняка Также, ребята, обновлена сетевая статистика Которую можно вызвать, нажав на Uh, F2. Тут у нас отображаются определенные данные, если еще, еще кто не в курсе был. Да, здесь у нас отображается количество uh, существующих игроков. Наша с вами сессия, количество кадров в секунду, пинг и так далее, ребятки. Кто не знал, на F2 можно, пос можно посмотреть дополнительную uh, информацию. Ну, это, в принципе, ребят, весь списочек обновлений, которые uh, озвучили нам разработчики, господа. Да, Вальхейм должен теперь выглядеть гораздо uh, лучше. Да, что я, вам, ребятки, рассказываю. Вы, вы только посмотрите на эти обалдеться шрифты. Ну, конечно же, шрифты мне, если честно, не очень нравятся, да, как они выглядят на русском, да, на нашем языке. А, вот, например, здесь не очень-то написано, но более футуристично они стали смотреться, нежели это был, было раньше, да, в стиле Вальхейма. Да, ребята, надписи на русском языке выглядели немножечко иначе, но теперь, как видите, даже в меню у нас а, все в стиле а, Вальхейма. Если мы, ребята, изначально начинали игру, не переключая язык, то на английском языке а, был такой же точно шрифт, как сейчас стал а, на русском. Это это изменение ребят не может не радовать да потому что сейчас у нас все в духе знаете вальхейма стало они а только они а просто ребят как будто мы работаем в каком-то текстовом редакторе word и у нас стандартный шрифт нет друзья если честно я бы вообще какой-нибудь шрифт сделал как будто мы написали а, углем на доске было бы вообще просто обалденно ну что ж вот такой вот ребятки получился у нас списочек изменений а, в новом патче 0146. 8. Что ты, зритель, думаешь по поводу этого патча? Пиши, пожалуйста, свои размышления и комментарии на этот а, счет под видосиком. Если же тебе недостаточно видео и гайдов по Вальхейму, переходи, пожалуйста, в плейлист по Вальхейму, да-да-да, здесь на канале Ура Игра. Там очень много интересного годного контентика, я уже запилил специально а, для тебя. Который позволит тебе ответить на самые насущные и а, повседневные вопросы, не только а, новичку. Ну что ж, зритель, играть только в самые крутые топовые игры, при. Приятного геймплея. Продолжение, конечно же, следует.